Так, всем привет. Сейчас, сейчас попробуем это все добро залить, залить, залить наш готовый сервер. Итак, это просто, просто вот такие ссылки. Вот здесь я не знаю, я их, наверное, скопирую. Возможно, они вам помогут. Заливать я буду на Amazon. Я не знаю. Короче, я эти ссылки вставлю. Мало ли, вдруг помогут. Я просто то там что-то подсчитывал, то там подсчитывал, то, то сям. Давайте я их сейчас вставлю, а потом продолжим. Итак, вот я эти ссылки вставил, возможно, вам помог. Короче, короче, короче, где оно все, блин. Вот оно этих вкладок. Смотрите, я на Амазоне, на Амазоне, во-первых, я купил домен 12 долларов в год. Ком. Домен вот такой. Cpp просто ком. Я не шарю во всем этом. Еще раз говорю, поэтому где-то, возможно, я натупил я зарегистрировал домен дальше есть такие хостезон ну я где-то шел по туториалам тут где-то туториал есть он получение доменного имени как, как то как все сейчас к этому подойдем а что у меня здесь есть у меня здесь он есть cpp просто домен и и и вот для моего сайта что я сделал Нужно, короче, вводить полностью www.cpp. И тогда будет перенаправление. Перенаправление куда? На виртуальную машину. Смотрите. Я... Я... Я... Я. Где-то тут все это клацал. Короче, я... Купил... Ну, как купил? Первый месяц бесплатно. Виртуальная машина. Для нее был создан... Мне предоставился... Сейчас, наверное, может здесь... Нет, домино имя я зарегистрировал. Дальше, что у нас? Регистрация доминного. Но здесь туториалы, по ним можно пройти. И не все они на русском, некоторые на английском. Но там ничего страшного нет. Короче, короче, короче. Короче, короче. Короче, 5. О, вот это, по-моему, light style в течение месяца бесплатно. То есть, что это такое? Это простейший способ запустить веб-сервер и управлять им, включает все необходимое для запуска веб-сайта. Это виртуальная машина, хранилище на базе SSD, механизмы передачи данных, управление DNS и статические IP. Короче, статические IP я получил. Вы, когда в амазоне зарегистрируетесь, там тот туда-сюда, у вас будут разные сервисы: вот этих сервисов безлич. Ну, много, короче. И вот здесь роут 53 есть. Вот, вот здесь у вас, когда вы купите домен, там у меня это заняло в течение там, часа или двух. Ну, имеется в виду, вот здесь расчехлялось, даже до часа. Для меня это заняло там несколько кликов, и все. А дальше вот здесь происходила регистрация и все такое. Короче, тут есть hosted zones. Короче, с этим, я думаю, разберетесь. Вот, фишка в чем. Когда я получил статический IP, вот он, статический IP, я пришел сюда, создал Create Record sets. Uh, и, и, и, и вот здесь указал, что это будет адрес, там, IPV4 адрес, и указал, куда перенаправлять потому что вот здесь есть еще перенаправление на какие-то амазоновские сервера, то есть у меня домен-то был, но просто так, CPP просто ком не работало, надо было там еще добавлять э, всякие имена, типа, вот, NS там, 1048, ну, короче, я в этом не шарю. короче, короче я получил статический IP и вот я связал его вот это имя ввв вот здесь я, вот здесь я написал ввв а это уже изменять нельзя и связал с этим IP. теперь смотрите как запустить какие-то машину веб-хостинг так так так так так вот здесь если вы кликните да то у вас один месяц бесплатно и в один месяц бесплатный а где тут кстати Прайсы Прайсы, ну там разные конфигурации есть Ладно, я потом отдельно поклацаю Что дается вам в, на один месяц, какая дается конфигурация Вы можете выбрать операционку, я выбрал Ubuntu На которой 512 мегабайт оперативки один WCPU, что я не понял И 20 гиг SSD -шки. То есть дается статический IP Ну какой-то там приватный IP не знаю дается статическое пи чё дальше дальше у вас готовая виртуалка на нее можно заливать заливать свой веб-сервер что нужно сделать перед стартом перейти в нетворкинг и добавить https к примеру вот здесь вы можете добавить там чё слушать udp tcp там и, и все такое и все такое по умолчанию здесь было ssh и http, вот 80-й порт. HTTPS -а не было. То есть вам надо ADD и Nazar. Ну, короче, здесь производить настройку. Дальше. Дальше, дальше. А дальше я не знаю. Storage. Я так понимаю, здесь можно добавить новый диск. Но ну, 20 гиг для моего сервера хватит с головой. Итак, как же заливать? Вот это то, я думаю, в чем я вам помогу, чтобы не рыть, а как же залить, а как же сделать это все такое. Короче, у вас эти ссылки, кстати, лучше хранить, когда вы в Амазоне. Ну, ссылки на вот эти вот настройки, то есть, тупо взяли и скопировали, вот это взяли и скопировали, на ваши машины виртуально и так далее и тому подобное. Так вот, вот у меня есть виртуальная машина которую вы тоже получите, если где-то вот сюда клацнете, если у вас уже будет свой, вы зарегистрируетесь и один месяц бесплатно. Кстати, вот этот тариф, насколько я помню, он дальше после месяца, он будет, его стоимость будет 5 долларов в месяц. И, по-моему, там еще будут какие-то ограничения. Ну, как ограничения? Ограничений нету, просто это потом выльется в денежку. То есть... Насколько я понимаю, там могут быть лимиты. Лимиты на количество GET-запроса или лимиты на количество трафика, который будет поступать. И если вы его превысите, там просто какие-то центы будете платить. Конечно же, если ваш сайт сразу же станет популярным, ну, к примеру, сервис, и туда будут миллионы пользователей заходить, то это будут не центы и не доллары, я думаю, десятки и сотни долларов. Но если миллионы пользователей будут заходить, то я думаю, это уже будет не проблема. Короче, есть у меня виртуальная машина. Они разные есть. Где-то, где-то надо поклацать и посмотреть тарифы. То есть разные есть. И цены на самом-то деле, просто аренды машины невысокие. О, это мне насчитало уже за, за... денежку. смотрите, сколько мне насчитало. Так, 20 тысяч GET-запросов уже было использовано. 5 гигабайт А, это у меня сторож есть для тестов Это отдельная, отдельная, короче тема, я там храню некоторые файлы для тестирования Ладно, вот это, по-моему AWS AWS, это, по-моему, как раз эта виртуальная машина 20 тысяч э -э, запросов в месяц А, так у меня еще у меня всего лишь 57 57 запросов было Нормально. Так, ладно, ладно. Это, это, это я потом сам разберусь. Что тут мне уже насчитали в месяц. Это надо будет заплатить. Ну как заплатить, оно само с карточки снимет. Вот, вот так вот. Короче, запускаем нашу машину. А, а, а, еще забыл, забыл, забыл. Забыл, забыл, забыл. Ладно, не забыл, давайте запустим. Запускаю свою виртуальную машину. Ждем статус пендинг. Значит машина виртуально запускается. Запускается. Запускается. То есть мы сегодня зальем вот эти три папочки. И вот это на сервер. Что-то долго запускается. Там, кстати, надо будет еще скачать ключ. Какой ключ я. А, во, запустилась. Машина, статус раненых. Теперь нам надо. Теперь нам надо подключиться по SSH. Вот это, если мы класснем, у нас идет подключение вот такой в консоли. Но фишка-то в том, а вот смотрите, вот нет, подождите, вот здесь <рва> вы можете загрузить ключ. Смотрите, чтобы туда что-то загрузить, все зашифровано, ну чтобы всякие кулахаткиры не сломали вашу машину. Так вот, надо класснуть вот сюда, вот здесь. Вы перейдете, вот здесь будет ssh -K. Этот ключ надо загрузить, потому что этот ключ будет использоваться для обмена данными, ну, загрузкой и выгрузкой оттуда, ну, удаленно. Вот, потому что если этого не будет, то, то, то, то, любой Kuhackker по SSH может подключиться к вашему серверу, к вашему серверу и наделать там дело. Вот мой сервер. Что я сделал, когда первый раз стартанул он? Я... Так, давайте я для чистоты эксперимента вот это все удалю. F8. Uh, да. F8. Я обновил репу. Uh, я там uh, сделал вот так вот. Sudo apt-get-update. Все обновил. Поэтому вам тоже советую. Дальше. Я установил GCC, не знаю для чего, но установил. И все, и установил я Midnight команду. Больше ничего я не делал. Теперь смотрите, вот ваш сервер. Вот вашего Ubuntu. Вот тут давайте создадим наш сервер. Папочку сервер. И сюда мы загрузим все наши данные. Как сюда загружать? Для этого нужно воспользоваться... Я вам сейчас скопирую скопирую команды примеры команд с помощью которых туда можно загружать удаленно удаленно вот это на своей машине надо выполнять вот это Теперь смотрите что вот это такое light default private key это как раз тот ключ с помощью которого вы сможете авторизироваться и загрузить на свою вот эту виртуальную машину данные то есть, в зашифрованном виде. То есть, без этого ключа у вас не получится ничего сделать. Не получится ничего сделать. Так вот, вот этот ключ, вот этот ключ, где он? Он, как я уже показал, блин, сейчас я запутался в этих вкладках. Вот здесь, перейдете сюда по этой ссылочке, и вот, вот здесь скачаете. Будет указана ваша виртуальная машина, и вы его скачаете. Давайте я вот для чистоты эксперимента тоже его скачаю. Тоже его скачаю. И сейчас он, наверное, где-то в даунлодсах а, Как он называется? Light. Нет, Dropbox, light, light, light, light. Как как это, не тут? А, тут, тут, вот он. Вот он, Light, Defaults Private Key. Нажимаем f5. Вот я его скопировал сюда. Теперь теперь мне отсюда... Что мне отсюда надо? Мне надо скопировать сервер. Мне надо скопировать вот эти папочки. Короче, мне надо все скопировать туда. Э, удаленно. Для этого... Для этого... Воспользуемся вот этими командами. Воспользуемся этими командами. И что нам надо сделать... В первую очередь установим соединение. Вот таким вот образом. Указываю ключ. Что-то она не все скопировала. Shift Insert. Ладно, ладно, не будем копировать, напишем ручками. судом ssh и дальше light. Вот он наш ключ. И с кем мы устанавливаем? Ubuntu. Ubuntu это имя пользователя. В данном случае у меня на виртуалка. Короче, здесь вот Ubuntu. Здесь root пользователь Ubuntu. Дальше, дальше. Имя пользователя. Дальше собачка. И IP. Это 35, 180, 105, 138. Сделал... Тут пароль ввести надо. Так, соединение. Соединение установлено. Есть. Теперь теперь. 69 пакета может быть обновлено. Я же вроде только обновлял. Короче, это я удаленно подключился на ту машину. Если бы не вот этот ключ, который я скачал бы. Ну, если бы его не было. Если бы не было защищено. Да, то любой кулхатский cool смог бы наделать делов. Теперь нам надо скопировать файлы. Что я делаю? Sudon. и вот такую команду использую. SCP и -E. А, кстати можно вот так вот подключиться по SSH а можно, а можно отключиться и можно вместо SSH использовать вот эту команду то есть как подключиться по SSH я показал, дальше вы можете удаленно работать с этим компьютером давайте еще раз mc вот я подключился Запустим Ignite Commander. И что мы видим? Вот наше удаленное соединение с нашим удаленным компьютером. Есть. Что у нас тут? А у нас тут папочка сервер пусто. Выйдем. Ехит нажмем. Нам нужно тупо просто скопировать файлы. Это можно сделать вот таким вот образом. Sudo. SCP. Копи файл. И теперь указываем наш ключ. Light дальше что нам надо сервер скопировать сервер сервер вот он сервер и куда будем копировать Ubuntu собачка 135 180 100 105 138 IP указываем и куда копировать копируем просто в корень home Ubuntu чё какой лост коннекшен? Как коннекшн? Почему коннекшн? А, а, IP правильный, 100... Так, сейчас. Блин, IP неправильный. Не, прикиньте, я бы сейчас подключился. А, а, директория. О, хорошо, я понял. Говорит, директория у тебя уже такая есть. Удалим. Еще раз. Есть, скопировала. Вот. Скорость была показана. Все, скопировали. Дальше, что нам надо скопировать? Сервер скопировали. Теперь нам надо скопировать папочку ⁇ Икон ⁇,⁇ HTML-Дата ⁇ и ⁇ Сертификаты ⁇ Ну, я... Тут можно рекурсивно указать, чтобы она всю папку скопировала. Я этого делать не буду. Я просто сделаю вот так вот, Сертификат ⁇ перейду в эту папочку. И дальше, что у нас? Self Signat есть. CRT сейчас сертификат вот. self-signate сертификат копирую дальше копирую ключ Окей. Okay. теперь надо скопировать иконочку иконочка по моему была в папке icons вот я выбираю сейчас вот здесь пишу папочку можно скрипт для этого написать все в ваших руках. Копирую иконку. И кроме иконки мне еще надо индекс HTML. Так, HTML дата. Так, так, так, так. HTML. То есть, почитав справку по этой команде, можно рекурсивно все скопировать. Либо все заархивировать, что гораздо проще. И одним файлом все отправить. Есть! Сделал! Теперь давайте по SSH подключимся. Давайте я даже, даже, даже вот это окошечко закрою, а подключимся просто вот здесь по SSH. Так, подключились, запустим. Теперь смотрим. Вот те файлы, которые мы скопировали. Так, так. Теперь давайте создадим папочку https-server и туда все переместим. F6 переместили теперь в чем же проблема А проблема в том что теперь здесь нужно тоже посоздавать папочки представляете конечно же это криворука. конечно же надо было подготовиться и создать скрипты конечно же так никто не делает ну конечно же много всего ну уж извините так перенесем сюда сертификаты дальше дальше какие нам еще папки надо нам еще папки надо, сейчас я перейду. HTML дата. Html дата. Потому что некоторые вещи, товарищи, я делаю буквально вот так вот, без подготовки. Ну, сервер, конечно же, я подготовил какую-то его часть. Но не все я подготавливаю. Иногда вот приходится в режиме, в реальном режиме это все делать. Так. Ну и это для чистоты эксперимента тоже полезно. Повторить опять эти действия. Так, вроде все есть. Вроде все есть. Вроде все есть. Что еще надо сделать? Смотрите. Еще надо бы сделать... Ну как. Либо написать наш сервер демоном. Сделать из него демон. Либо... либо, либо, либо запустить его в фоновом режиме. Ну, демон, это как в Windows есть сервисы, которые стартуют со стартом операционной системы. Их можно перезагружать, останавливать и все такое. В данном случае я воспользуюсь вот такой вот командой. Что это за команда? Эта команда запускает HTTPS сервер ls запускает наш, э, нашу программу в фоновом режиме в фоновом режиме вот это перенаправляется в, весь вывод в консоль он перенаправляется в файл соответственно всегда можно будет по ssh подключиться посмотреть лог а в логе будут храниться ip адреса тех кто подключился так смотрите для чистоты эксперимента что нам надо сделать нам надо сделать вот так вот www.с просто ком а вначале https вот так вот как мы видим ничего не работает теперь на сервере давайте запустим выполним эту команду 443 ой нет неправильно надо в суду в режиме администратора запускать под этим портом все вот это ID процесса, фонового здесь в консоли мы ничего не увидели почему, потому что все ушло в лог давайте запустим Midnight Commander вот наш создался лог и вот здесь сервер был запущен порт 443 это удаленный сервер, не забывайте теперь давайте о, Chrome сделал, короче расчехлился, что что сервер запущен откроем лог. Что мы видим? Вот был мой IP внешний и было соединение. Соединение. Теперь давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ну, кстати, не только Amazon дает виртуальные машины, и Google дает, и, и ну, разные, разные, разные конторы дают. В Google тоже там мне говорили там некоторые вещи попроще, чем на Amazon. Как много запросов, запросов было. Почему не обрабатывает? А, потому что... Кладиолос. Почему? А, вот. Подтупливает и надо. Видимо, не хочет. Вот, смотрите. Сервер был запущен и было всего лишь два запроса. F3. Вот, да, получил. Давайте еще раз получим нашу страничку. Ну, то есть, сколько, как долго проработает э, вот эта виртуалка, я не знаю. Но... Но она будет работать. <coughs> вот. Третий запрос и так далее. И я по... Я вы... Кстати, я могу всех вас вычислить по IP. Вот так вот. Всех, кто будет смотреть, то я увижу ваш IP. Но не бойтесь, я никуда никому не покажу. Ну, чтобы зайти вы поняли, HTTPS 2 слыша, VVV обязательно, потому что если VVV не будет то ничего не будет вот так вот там надо перенаправлять вот эти вот вот эти вот запросы короче, я в этом не шарю и не хочу шарить на данный момент так, этот так у нас работает, да, оно подтупливает, кстати, скорее всего еще из-за того, что вот здесь вот здесь вот это 300 я так понимаю, секунд через сколько будет отвечать то есть раз в 300 секунд с одного IP нельзя или хрен его знает Короче, работает. Как вы видите, иконочка вот, блин, где-то вот иконочка подгрузилась, иконочка честно стыренная в интернете Поэтому, если кто-то имеет на нее права и смотрит это видео, извините Ну, короче, так получилось Ну, думаю, все То есть, всего сегодня что мы сделали запустили виртуальную машину это не сложно. есть всякие туториалы на амазоне довольно таки подробные их надо поклацать ничего страшного ничего сложного вроде нет то есть есть возможность запустить виртуалку и запустить сервер Поэтому на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, специалисты, кстати, которые шарят в этом всем, пожалуйста, поделитесь своими знаниями, ссылками, ну и все такое. Еще раз всем спасибо, всем пока.